Всем хай! У микрофона холодок, и это новая сексуальная рубрика обзоров модов на моем канале. Сегодня у нас на разборочном столе будет мод на такси. По ходу видео я вам объясню, как пользоваться этим модом, так что давайте уже начнем. Допустим, мы застряли где-то в сельской местности, и нам требуется такси. Мы ставим метку на карте, куда мы хотим поехать, и с помощью клавиши Т вызываем такси. Вот приехало такси, мы должны подойти к нему и нажать клавишу «Т», чтобы сесть. Также мы можем с помощью кнопки «К» отключить внимание на светофоры, а, то есть наше такси не будет а, обращать внимание на светофоры и, и будет ехать дальше. Вот я вам только что это продемонстрировал. И также мы можем э, регулировать скорость нашего такси. То есть с помощью кнопки 1 мы можем э, заставить ехать таксиста э, так, как сейчас, где-то 60 км в час. И можем э, с помощью кнопки 3 заставить его ехать где-то ну, 70 или 80 км в час. Вот только что у меня была быстрая скорость, я ее переключил нормально. И сейчас мы подъедем к точке назначения. И вот мы подъехали к точке назначения, и мой Даниэль вышел из автомобиля автоматически. Также у нас забрали сумму за проезд. Кстати, вот этот таксист, это ничем не примечательный бед. И никаких багов я с ним не нашел. Так что отправляемся дальше. Также мы можем поймать такси в потоке машин. Нажимаем клавишу U или V русскую и выбираем метку, куда мы хотим поехать. Ну, например, я выбираю... Например, я поеду на казино. Блин, я забыл то, что надо сначала поставить метку потом садится, ну ладно, а мы садимся и едем, нас везут. А сейчас мы выберем, чтобы нас побыстрее довезли, для этого нажимаем клавишу 3, и мы едем быстрее. А вот, нас довезли до казино, и также наш персонаж автоматически выходит, и у нас забираются деньги за маршрут. В принципе, мод очень сексуальный, и он мне очень понравился. Я советую вам тоже его скачать, установить и поиграть. С вами был Холодок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ссылка на мод будет в описании. Всем пока!